Я приветствую вас, уважаемые партнеры, на связи с вами Елена Туманова и тема сегодняшнего урока – это этика нашей компании благотворительного холдинга JMMG и нашей команды Smart Money. На сегодня у меня два вопроса, которые я хочу осветить, это то, что нужно делать, чтобы эффективно развиваться в нашей компании и второй вопрос, чего категорически нельзя делать, работая в нашей компании, если вы не хотите потерять свой бизнес. Так вот, первое, что нужно делать, это быть максимально доброжелательным ко всем партнерам нашего благотворительного холдинга GMMG. Вы должны проводить рекламные кампании и давать максимально достоверную информацию о нашем благотворительном холдинге GMMG, о тех возможностях, что дает нашей компании, и о той работе, которую проводим мы в нашей команде Smart Money. Вы должны стремиться максимально эффективно развиваться в нашей компании, продвигать холдинг и, конечно же, стремиться к карьерному росту в нашей компании. Ну а теперь, чего категорически нельзя делать в нашей компании и в нашей команде, если вы не хотите потерять свой бизнес и если вы не хотите остаться без нашей поддержки. Первое – это разжигание религиозных споров. Так как наша компания работает в 105 странах мира, конечно же, каждый наш участник имеет свое религиозное убеждение. Так вот, обсуждение религии и каких-то религиозных вопросов запрещено категорически. Далее, запрещено проводить мошеннические операции, мошеннические действия с использованием бренда нашей компании и введение людей в заблуждение относительно тех возможностей, что дает наша компания и о самой компании в целом. Запрещено оскорбление и унижение партнеров нашей компании. Ну и, конечно же, основной вопрос, который я хотела бы осветить и которому вы должны четко следовать и ни в коем случае не нарушать, иначе вы действительно потеряете свой бизнес и потеряете э, нашу поддержку. Это переманивание партнеров из других ком команд к себе в структуру. Это категорически запрещено и если вы неоднократно будете нарушать это правило. Компания навсегда заблокирует ваш аккаунт, и мы ничего не сможем поделать. Если же жалобы на вас будут приходить очень часто, то, соответственно, мы тоже оставим вас без своей поддержки и заблокируем вам ваше обучение. Обратите ваше целевое внимание на тех людей, которые только заходят в интернет, либо на участников других компаний. Вы действительно можете им предложить очень качественное ценное предложение. Но если на вашем пути встречаются люди, которые уже работают в благотворительном холдинге JMMG, оставьте их без своего внимания. Не надо давать им ваше коммерческое предложение. Если люди уже зарегистрированы и работают в JMMG, они должны оставаться там, где они сейчас есть. Конечно, мы, лидеры нашей команды Smart Money, прекрасно понимаем, что многие наши партнеры, пройдя нашу подготовку в нашей команде, намного эффективнее многих партнеров самого холдинга GMG. Но еще раз убедительно требую. Оставьте тех людей, которые уже работают в GMMG в покое. Работайте только с теми, кто не работает в нашей компании. Таким образом вы более эффективно и более быстро наберете себе большую структуру и создадите себе серьезный бизнес. То, что касается нашей команды в целом. Некоторые партнеры по каким-то причинам, мне сложно сказать по каким, не смогли найти контакт со своим наставником, либо не могли выйти на связь, пишут нам, что мы хотели бы сменить своего наставника. Так вот, это также категорически запрещено. Мы специально создали для вас такую систему, которая позволит вам развиваться в нашей команде и в нашей компании практически без помощи вашего наставника. У вас есть обучающая платформа SmartMoney, на которой вы можете задать любой ваш вопрос. Наши кураторы дежурят 24 часа для вас, проверяют ваши домашние задания и отвечают на ваши вопросы. Регламент ответа 12 часов. Но практически мы отвечаем очень и очень быстро. Так вот, задавайте ваши вопросы на SmartMoney, вам нет необходимости пытать вашего наставника у вас всегда есть поддержка, созданы поддерживающие чаты. Кто серьезно решили развиваться в нашем бизнесе, они все добавлены в чаты поддержки, вы также можете там задавать вопросы и более опытные коллеги вам также будут помогать. Надеюсь, я донесла эту информацию до вас, ведите себя строго в соответствии с правилами и ваш бизнес будет развиваться динамично вверх и принесет вам и радость, и отличные материальные результаты. До следующего урока!